Всем привет, это канал ТГПлэй, с вами я гид по хорошему настроению Ольга, а это квест доброволец Ведьмак 3. Выборы всех вариантов диалога. Смотрим. Эй ты, людь, здесь Риданская армия стоит, прохода нет, не будешь продать лодки. И где же эта Риданская армия? Так ведь я тут стою, не видеть? Я записался в армию короля Родоведа. И мне приказ защищать лодки. Дрянет, а не лодки. Мне надо защищать лодки. Но нет дров на этот забор. Но есть лодки. Я сделал забор из лодок. И теперь лодки. Защищают лодки. Кто завербовал тебя в реданскую армию? Никакой вербы не было, а были солдаты. Сотник говорит охранять лодки, а то их крестьяне могут украсть, потому что это их. Я не понимаю. Я понимаю так. Конфисковали эти лодки у крестьян и боялись, что те попробуют свои имущества отобрать. Что было дальше? Сотник ушел, а солдаты пили. И пели так, что ух. Я слушал, но крестьяне пришли с косами. Я хотел помочь армии. Тогда иду крестьяне в крик, солдаты в крик. И я совсем не сильно, они лежат, солдаты тоже. А приказ был охранять лодки. Вот я охраняю. Я теперь весь солдат и петь тоже умею. Петь. Нет, я уже слышал, не нужно. А где тела? Я ни одного не вижу. Я был голодный. Жалко пропадать еду. Крестьян не жалко. Товарищи чуть жалко. А провизия хорошо. Так вот, если выбрать вариант, что он опасен, то мы с ним просто подеремся, поэтому я выберу другой вариант. Понимаю. Войны свои законы. А людь тоже солдат? Нет. Я могу тебя сделать солдат. Тогда я сотник. Я говорю, принеси краску, и людь принесет краску. Какую краску? Ну, краску. Красную, белую... В городе есть, но я не могу идти. я охранять лодки. Я попробую раздобыть красок. Хороший люди. Риданская армия тебе этого не забудет. Так, ну краску мы купили, теперь можно к нему подходить, давать краску. Сначала выберем вариант, где буду рисовать я, потом он. Там особо ничего не должно измениться, но мы все варианты пробуем, поэтому смотрим. Эх, Дуня, Дуня, Дуня, Сейчас он песню допоет? Рядовой крадун по вашему приказанию прибыл. Так случилось, что у меня есть с собой краска. Что случилось? У меня есть краска, но рисовать не умею. Да, это осложняет дело. А Людь умеет рисовать. Я приказываю, пусть умеет. Ну смотря что. Птица пусть рисовать такого реданского, как на Герме. я могу попробовать чисто есть красивый красивый красивый птиц ты так думаешь ну что ж если тебе нравится хороший людь. Не такой как другие спасибо и э, вариант где рисует он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 Умеет рисовать? Я приказываю. Пусть умеет. Ну смотря что. Птица пусть рисовать. Такого риданского. Как на гербе. Ты лучше нарисуешь. В конце концов, ты ведь солдат Родовида. Да, я попробую. Люди не убегает и смотрит нехороший птиц противный нет вышло совсем неплохо людь вежливый а птиц противный я сам вижу хороший людь не такой как другие спасибо по итогу изменился диалог, немножко нарисованная птичка, ну и ничего больше. А, как я уже говорила в самом начале, если ему отказать и сказать, что он опасен для окружающих, то мы просто с ним подеремся и на этом квест закончимся. закончится. Ну а всем, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий квест с разными диалогами. Всем спасибо, друзья, пока!